Как звучат новые голоса мировой оперы? Чьи имена вскоре узнает весь мир? Спешите первыми услышать будущих Карузо и Калос. Финал второго международного рождественского конкурса вокалистов. 15 декабря. На сцене Большого театра Беларуси. Генеральный партнер конкурса «Беларусьбанк».